Всем привет! С вами Алексей Лебедев, и вы на моем канале, посвященном предпринимательской деятельности и саморазвитию. Каждый из нас в течение жизни, и не раз, давал себе обещание. Завтра начинаю новую жизнь. В новом году я пойду в зал и не пропущу ни одной тренировки. Я больше никогда не буду переедать. Серьезные деньги! На, да, серьезно, ты не верил! И даже более того, придерживался этих самых обещаний какое-то время. Однако в один момент происходит день Х. Назовем его самый важный день когда ты в силу тех или иных обстоятельств выпадаешь из колеи. И тогда все наши обещания летят в бездонный колодец к своим предшественникам. То есть в один момент мы перестаем идти к цели ну или держать данное себе слово. И все из-за того, что в какой-то день мы не были с собой достаточно довольны. Именно об этом самом дне мы поговорим сегодня. Разберемся, почему именно он самый важный, и поймем, как же все-таки доводить дела до конца. Поехали! Итак, почему же мы неизменно бросаем те или иные дела, и что является причиной, которая становится на пути между нами и лучшей жизнью? Нам сразу приходит лень, и правда. Если сказать кому-то, что сегодня ты собираешься пропустить тренировку, то в ответ услышишь а, «заленился». Так ли это? Не совсем. Основной причиной пропуска является потеря мотивации. Вспомните тот день, когда вы только решили купить абонемент. Во-первых, у вас была цель наверняка это что-то типа набрать мышечную массу и увеличить объем мышц. То есть вы сформировали в голове некий образ, который прочно в ней осел. Мнимый результат из фантазий. Вам приходится по духу, и вы начинаете действовать. Вы залазите в интернет, набирайте знания о том, какие упражнения и в какие дни надо делать. Составляете себе программу тренировок. Обещаете себе начать спать по 8 часов в сутки. Отказываетесь от вредных привычек. прыгайте в тачку и едете за спортивным питанием, а также новой майкой, шортами и кроссовками. И вот вы, полностью заряженный и готовый, уже перешедшее на полезное питание – Приходите в зал и проводите свой лучший день за последнее время. Ну то есть с того самого времени, когда вы бросили зал в предыдущий раз. А после тренировки закрепляйте тренировку добротной порции протеинового коктейля. Вечером, отведав полезный ужин и прочитав книжку по саморазвитию, разумеется, ту самую, которую не читали год назад, ложитесь спать. И спустя 8 часов вы самый счастливый человек в... В таком темпе вы проводите несколько недель. А потом вас зовут, скажем, на корпоративное мероприятие. Да-да, в тот самый день, когда у вас должна быть тренировка. Вы, разумеется, соглашаетесь. Переносите тренировку. Но в тот день, на который ее перенесли, находитесь какие-то дела. И в итоге происходит самое страшное для будущего чемпиона. Пропускаете день ног. И как результат? Начинаете систематически пропускать тренировки. А затем вы вовсе бросаете это дело ровно до тех пор, когда снова наступит Новый год и придет время загадывать желание. На самом же деле вы попросту теряете в голове тот самый образ идеального спортсмена, который сформировали еще перед походом в зал. И неведомая сила шепчет вам «бросай все, если не сможешь сделать идеально». Все ломается ровно в тот момент, в самый важный день, Виной тому не обстоятельства и ни в коем случае не коллеги, позвавшие вас на мероприятие, тем самым встав на пути между будущим Рокки и Олимпом славы. Виной тому наш с вами перфекционизм. Каждый раз, когда что-то идет не по плану, перфекционизм шепчет, что эта попытка окончена, подожди годик и начнем сначала. Давайте разбираться, что же с этим боссом делать. Ведь нет ничего плохого в формировании идеала в голове. Он является для нас некой целью, которая, безусловно, должна быть. Но верно ли она сформирована? Куда лучше будет разбить ее на несколько других целей и обозначить с учетом того, что вам нравится в жизни? Например, если вам нравится ходить по пятницам, встречаться с друзьями, сформируйте тренировочный план таким образом, чтобы исключить из него пятницы. Если такой возможности нет, и вы, скажем, не можете ездить в зал по выходным, то просто пропустите этот день. О нет, ведь месяц тренировок прошел понапрасну. Нет, не прошел. Если вы пройдете этот этап и скажете себе, окей, на этой неделе я пропускаю, но на следующей буду заниматься как прежде. В конце концов, привести мышцы в тонус можно и в домашних условиях. Допустите ситуацию, что вы не идеальны, и что это не является причиной бросать начатое. Главная ложь, которую внушает вам перфекционизм. Бросай все! Если не можешь сделать это идеально. Но что же делать? Как же быть тем самым здоровяком, которого вы себе нафантазировали? Измените цель. Ставьте себе реальные цели. Привести в порядок режим дня. Начать брать более хорошие веса. Начать быстрее бегать. Одним словом, ставьте цели, которых вы можете добиться на короткой дистанции. А затем ставьте новые. Достигнутые цели будут поддерживать вас энтузиазм. И только с его помощью придет успех. Большие победы складываются из маленьких. А изменить цель не значит сдаться. Если же вы не чувствуете энтузиазма, остановитесь и спросите, а какая у меня сейчас цель? Возможно, она слишком далеко, и вы рискуете не дойти до нее на одном дыхании. Именно поэтому нужно достигать маленьких целей и подогревать свой спортивный интерес. Разумеется, на месте вышесказанного могла быть любая другая история или ситуация. Я рассмотрел спорт, потому что это самый простой пример того, как становиться лучше каждый день. Помните, что нет другого способа прийти к финишу, кроме как двигаться вперед. Перфекционизм уже толкает вас в обратном направлении. Не позволяйте своим собственным целям одержать над вами верх, и вы научитесь доводить все дела до конца, будь то касающиеся вашего образа жизни или карьеры. Давайте подведем итоги. Первое. Ставьте цели, которых вы можете добиваться. Второе. Если вам по каким-то причинам не удается добиться той или иной цели, меняйте ее. Повторюсь, изменить цель не значит сдаться. Третье. Относитесь серьезно к данным себе обещаниям и поставленным целям. Единственный способ достижения цели – это вложить в нее ваш самый важный ресурс – время. Четвертое. Не позволяйте перфекционизму остановить вас. Он часть вас, а значит не сильнее. Действуйте и становитесь лучше каждый день. Доводите дела до конца. А с вами был Алексей Лебедев. До скорых встреч.